Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл и... ЭФИСЭР! Всем привет! <laughs> и мы, собственно говоря, находимся в Ultimate Chipping Horse. Oh, Сегодня да. будем угорать. Ой, это капец, это, это капец уровень, поверь мне. Надо вот такую штуку. А где мы начинаем? А, вот старт. Поверь, старт переменится. Да? да, но ну, не старт переменится, но <laughs> поверь, все что ты видишь переменится. Хм. Ты хочешь воспользоваться телепортом? Я скажу тебе, что нужно со стартом отойти. Ты зря это делаешь. Почему? Хотя, а, не, не по другому, да. Ты имеешь в виду, что это по не будет работать? Нет, нет, нет, нет, нет. Есть, я приведу. Фу. Так. Оно не это? Ага, оно не перевернулось. Фу. Так. Нет! А Оба. Нельзя. То есть офицер побеждает только тогда, когда он... И <не> записывает видос тут Ой, молодец, молодец. Я записываю Нет, ты не записываешь Я записываю. Записываешь? Ну, записываю. Ничего, что я без поп-фильтра. Так, что вот это? Штуку мы поставим. <къем> она что-то даст кстати интересно ну-ка вот, вот так вот Так, у нас тут жопа уже началась <гас> <гас> ёп ёк ёк макарёк да. она дала надо прыгать <гас> <Фу. гас> я только усложню <гас> потому что yeah. эти модули сдвигают да. Ту тру тру тру тру. Тру Да, надо платформу здесь поставить. Не М -м -м. надо здесь платформу ставить. Здесь надо монетку. Да. Пока. Ладно, я подожду. О, Монитоса. <связывая> Ладно, фиг с ним Фух. А я куда приземлился? <связывая> Все-таки она помогать Ладно, все, Ты, ты на чем стоишь? Я поехал О, ты на цепи, что ли, получается стоял? Ну, это у тебя э -э -э Жестко <связывая> Давай, давай, давай а что там, господи? но ну, я уже упал. Было дело, было дело. Вы не субаришь. Это слишком просто. Нет очков. Так. Монета. Нам нужна монета. Охренеть ты сделал. Какой ты я? Понятно. Осечка. Почему? А, она не всегда... О, понятно. Так, монеты надо. Как бы так поднасрать Во, вот так. Нет, так будет слишком жестко Вот так. Блин, ну, ну, не подносрешь с этой хренью. Вот все. Это что за, что за хрень получилась? Это что за покемон, да? Ну так ты, же понимаешь, что ты на этой платформе не не устоишь нормально. <свят> да. <свят> <свят> да, блин. Ладно, я пока поехал кататься. А я саночки носить. <свят> <свят> <свят> да есть. <свят> <свят> <свят> Понимаешь, мои <свят> всегда работают. Чертова пушка. А? <свят> А еще есть цветочек хочешь цветочек Не, я хочу как-то ускоренно тут попробовать Эх, ну короче на одном из будет тоже ждать так а как сделать так чтобы было все больно это начать обстреливать финиш Ай, блин, Эй, я подпрыгнул. В смысле? Видать, там скользко. Да, я понимаю, что там скользко. Я отошел, а от тогда Эй. А зачем? Зачем? Ну вот, хорошо, что я ее не поставил. Хорошо, что ты ее не поставил. Так, ну-ка, нет, надо все равно шанс давать. тоже что теперь она будет обстреливаться. О, ты что прикольно. ты в э, пошел отсюда в жопу пошел. В жопу. Да, мед, сраный мед. Как же он бесит, а я не успел. А где эта хрень? Кто? Да ее теперь нет. Она одноразовая. Теперь мед будут, ты зря это сделал. Монетку не заберет никто. Эаа Да блин, ты заклупал Слышь. этот мед, чертов. <свес> В смысле, ешь? <свес> ж... Вот серьезно, я подпрыгнул же. Какого хрена? Мы не можем. Мне с... нравится. Мне нравится. <свес> <жить>. <свес> <свес> Эй, ты жду. <дурдом. свес> вот так в монетках будет да только их никто да. не заберет так я пожалуй, вот такую хрень поставлю себе ну поставь глядишь оно поможет ух йо. Йо. Йо. Ты понимаешь? Я понимаю. А! Да чтоб тебя? Деньги на ветер мне дали, Ну потому что деньги на ветер. Видел, как там трудятся шайбочки. но я их прошел, кстати. Да прошел. Каким-то макаром. Сейчас еще усилим. Надо эффекты. Че эта хрень не разрушилась? Двойной обстрел. Пускай будет вот так вот. Что точно. Да. Угу. Я подожду. Я тоже. Ждем все. Все. Ты же понимаешь, когда время есть. То все дело останется. Да, все нормально, все нормально. Фу. оно смогло то твою ладно я короче поехал не норм нахрена я подпрыгну нахрена я Ай, жесткое я не представляю что там наверху будет вариться понимаешь осталось два Зачем ты уничтожители берешь, э? Чтобы уничтожить все то, что ты строишь. Ну ты же понимаешь, что эта лестница тебя не спасет. Если я там падаю, значит будешь падать теперь еще чаще. Просто по КД. А чего вода? Она просто отталкивает? Да, она просто отталкивает, но она тебе не даст вообще ничего сделать теперь. Но она в смысле постоянно или она открывается? О, ну, сейчас узнаешь. Что я уже не помню. Так, ну-ка. Ты нахрена? Уйди ты оттуда. Да Друзья, а я не живу! Ох! Я живу! А как теперь пройти? А как теперь пройти эту срань? Что ты настроил? Да что ты настроил? Базмразь! Я успеваю пройти, но только половину. Ты белка в колеснице. А как ты к меду не пристаешь? О, господи, боже. Все, подожди. У тебя еще там попка как ты к меду то не прилипаешь, я вообще Подожди, не пойму. Я постоянно своим хвостом цепляюсь. У меня нет такого сраного хвоста, чтобы прилипать к этому сраному меду. Там можно, кстати, тебя прыгнуть. Можно было прыгнуть. Ты решил здесь? Это жизнь. Ой, капец. Последний О, раунд. Ой. Защитник от вирусов. Угроз не. По моему тут куча угроз. Хреново ты. Проверяет он хреново. Ну зачем ты? Убери эту хрень. Ну мы не можем запрыгнуть на эту Гребаное. Ну убери ты эту хрень. Ну что-то. Ты? Ну, ты... Долбак... ты понимаешь, что оно прилипнет и будет бревно шатать? Убери со своим бревном. Ты же хорошо. Он будет шатать. Знаешь что? Знаешь что? Знаешь что? Пожалуй, я уничтожу вот это. Вот так с копом. Все мои постройки. Ты там боялся падать, да? В итоге упал я. Чертов мед. Да какого хрена я липну, ты нет? Просто тайминг такой. да да Там себе увлажнил путь. а да а да да да да да да да Кто да белка в колесе? да Енот да То есть стоило убрать сейф-зону, и ты опять сдох пофиг. Смотри, меня бьет дыщь. Да-да-да-да. Это дурдом. Замечательно. Да, единственное, что можно сказать, это, если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Также обязательно оставляйте комментарии, ну и посещайте наши стрим-каналы. Да, еще колокольчики не забывайте нажимать. На с вами сегодня был Дел и. Эфисерк! Всем удачи, всем Покусики Пока! Пока! <свес>